Ну и вечером приятно посмотреть на Ленин, где-то такие, <свят> такие и закинули, да. Сейчас мы идем в том же доме <свят> <свят> на одном объекте, но вторая печь, это уже отопительная банную мы посмотрели, а это отопительная камина печь, камина -печь да, то есть тут будет готовить. Да здесь, дом. да здесь будет вот это будет топка с большим проемом со, со стеклом. Здесь будет духовка стоять по ага. просьбе заказчика. Садится да, в глаза, я... да, это задвижка. Знаю для чего, но расскажи задумки, то есть, так скажем, снизу, если пойдем, да. Да. Для чего задвижка здесь ты Какой функционал она несет? Задвижка. Открываем. Это идет подача воздуха с улицы. То есть у нас под домом проложена труба 180 -я. Она проложена и выведена под саму печь. Она сделана не для самой печи. Ну, будем а -а -а. говорить так на 100%. Она сделана для этой трубы. Что эта труба означает? Так. Когда печь будет закончена, когда печь будет закончена, Весь основной воздух будет заходить с улицы и попадать в эту трубу. Факел у нас будет обогревать. Для чего нужен этот воздух? Этот воздух заказчик хочет, чтобы всегда свежий воздух поступал ему в бассейн. Ага. А то есть это именно для этого? В этот воздух не будет поступать? Нет, у нас сделано так, что если ты хочешь его добавить туда, он тоже будет туда подаваться. На самом деле То есть это, ну, это приточка, которая это, работает, это... когда работает печь, правильно? Да, но даже если она не работает, ты откроешь вот эту задвижку То есть у тебя холодный воздух с улицы пойдет сюда Но они не будут пользоваться, зачем он нужен просто так холодный Потому что если наступит зима, он просто сильно, сильно тянет Мы сейчас ее закрыли, здесь на самом деле он просто вот так... Вот так тут вот дуло, да. Когда мы еще поставили трубу, там труба, и здесь труба, и сразу не получилось такое физическое свойство, тяга такая. Так, ну если уж мы коснулись труб, да, ладно, это приточка теплого воздуха, ну кислорода, да? Да, в, в бассейн. Вот, вот эти трубы, это то же самое или это что-то другое? Это, это другое. Теперь вот эта труба, вот эта труба. У меня вот здесь с этой, э, с этой стороны есть отверстие. Вот оно, отверстие это влажный плохой воздух когда тут будут люди купаться там плюс так как у нас там находится еще парильное отделение когда люди будут открывать дверку из парилки то есть часть пара часть тумана будет заходить сюда в бассейн так как у нас там будет тоже стоять дверь и ну и заказчик попросил как можно избавиться от лишнего ну ненужного будем сказать так э, грязного пара угу. потому что здесь вода будет теплая ребятишки там будут все время купаться ну и пришла такая задумка, что когда вот здесь будет подниматься пар, вот эта труба нам загоняет чистый воздух, начинается циркуляция. То есть тяжелый пар, нехороший, это то же самое, как в парилке. Он будет вот сюда, мы будем еще делать рукава, он там по низу, которые мы угу. по вентиляционному каналу по низу. Вот эта труба будет закачивать воздух вот это и вот это. Они стоят на самом деле внизу в печи, они стоят... Под углами то есть они подрезанные там вот так вот чтобы поток воздуха заходил четко сюда и четко в эту трубу хотя они вроде здесь стоят они не вроде они стоят в одной плоскости сейчас они просто закреплены но на самом деле они будут стоять четко горизонтально по уровню вот вот эта труба значит что он хочет вот этот плохой воздух Сырой, влажный, да? Сырой, влажный, да. Так как дом у него из кругляка, его нужно увлажнять, он не должен сохнуть. Угу. Так как он э, знает, знает, знает о лесе все, и он попросил, чтобы увлажнить с этого бассейна, чтобы вот здесь лишний убирать, э, лишнюю влагу прокачивать через печку. То есть, когда эта труба будет нагреваться, она будет... Э, Выдавать конвекцию туда наверх, то есть на самом деле будет ставиться рукава и распределяться по, по периметру второго этажа. А вот эта труба, она идет под углом 90 градусов, она будет просто при начале топки, она будет давать теплый воздух сюда. Ну То есть, он получается, будет прогретый влажный воздух, да? Так? Ну, ну, если он будет влажный, влажный, влага же у нас не денется, она да. просто, наверное, надо Ну, она, да, вон или... под потолок туда уходит, чтобы выйти. увлажнить сам кругляк еще. То есть, он говорит, я сам не приветствую, он понимает, он много смотрел там, да, там. И... да, он не... внутри печи, но говорит, мне это надо вот такую. То есть, и он мне много говорил, я обращался к печникам, и никто не захотел заморачиваться с такими трубами, то, что ну... mm -hmm. В плане да. того, что не могли понять, как это потянет, как та потянет. Теперь понятно, а то я да. голову, мои трубы, торчат, для чего? Да, да, да. Так, ладно, идем дальше. Теперь у нас есть котел, правильно? Котел, да. Мы будем, это для полного дома отопления достаточно это, будет? Этого, да, это на первом этаже он хочет э, раскидать. То есть у него будет аккумулятор на две тонны энергоаккумулятор э, находиться будет он у него вон там в, в гараже uh -huh. утепленный так же как на втором этаже мы смотрели бак и он хочет еще поставить его на секции то есть я это все ходил смотрел вот как он те секции да то есть мы это все вы рассчитывали э, э, с людьми то есть заказал я вот этот котел поставили то есть это должно все заработать то есть здесь будет два колпака, грубо там колпак, да? Наверное, да. Тоже в колпаке будет это будет в колпаке, да. То есть, вот подвертка Да, и здесь, здесь я буду делать одно хайло, здесь второе хайло, здесь у меня вот здесь байпасы, там байпасы будут стоять, которые будут вот сюда опрокидывать факел, они будут уходить. Там подвертка будет стоять, вот это будет подъемный канал. У меня он с той стороны, там три подъемных канала и mm -hmm. колпаки. Да, ладно, по металлу вроде все понятно, то, что сейчас в глаза бросается Так, по подаче воздуха Саша, подойди поближе Вот здесь интересно посмотреть, как у нас кислород да, подается в топливник Откуда какие -то, скажем скажем, да, там отверстия Там отверстия, там отверстия вот, вот если вы, я сейчас уберу кирпич Уже нет. Вот. У меня вот здесь стоит вот такая вот чель Она стоит по всему периметру то есть я рассчитывал эту щель, она не просто так сделала щель, там ее можно больше сделать, тут-то меньше делает. На самом деле это все расчеты. Uh -huh. По, сколько uh -huh. зайдет воздуха отсюда и сколько зайдет в эту щель. Сейчас мы в компании Печной мир заказали э, такие две декоративные красивые такие задвижечки, Такие с рамочками, с, с аккуратными. Они будут вставляться вот, вот здесь вот в складочку вот здесь будут у меня выпил, то есть вот заказчик будет пользоваться. И он будет видеть по горению, то есть он понимает, как горит, либо быстрее, либо помедленнее, либо в режиме камина. Ты открываешь, у тебя поток воздуха начнет идти сюда и сюда. С этой стороны сделано то же самое. И то есть вот этот воздух, он идет у меня по периметру всей топки. То есть сделал вы, выход вот здесь вот, вот на колосниковые решетки, так как у нас у всех привычка, почему я сделал именно здесь еще два выхода, так как у нас здесь лягут колосники и всегда люди пытаются накидать дрова поглубже, да? Будем mm -hmm. говорить, здесь собираются угли, чтобы не было сильного перегрева, у нас будет идти воздух вот сюда, сюда и плюс. Вот такие трубки, они будут, на самом деле, по разной высоте везде. Вот эти трубки потом, они будут у меня запиливаться вот под такой конус, чтобы создать еще сильнее поток воздуха. Uh -huh. вот. это какой? Первичный, вторичный, так скажем? Это <сосуществующий> больше вторичный? нажать? Это уже, сказать? да, первичный воздух это вот будет. Когда эти откроешь, это уже будет как вторичный воздух. А колосниковая решетка будет лежать на чем? А вот она. Сейчас я покажу. Здесь на самом деле еще не доделано, потому что ну, там еще сейчас вырезаться будет шахта. Вот колосниковая решетка рягет вот здесь. То есть я сюда не стал делать, э, то есть ну как бы под углом шахты, она здесь не нужна. И станут у меня вот здесь вот так вот, вот трубки. Uh -huh. Здесь у меня пойдет под, э, ну, под углом, тут, тут не будет 45, здесь меньше будет угол два колосника да? да вон второй колосник они четко размечены они ложатся чтобы вот этот колосник охлаждался потому что у нас здесь очень сильная углификация и закладка дров здесь будет сразу 50 от 50 до 60 килограмм дров ну и рожик здесь будет сверху uh -huh. не снизу так ну здесь понятно задумка а... теперь вот про топлив как его правильно называют? елка елочки елочный топливник здесь сухие, то специально сухие швы или? ну здесь здесь да на самом деле здесь раствора нету они сухие швы я сделал здесь немного по-другому здесь у меня вот здесь есть не в каждом месте я сделал я сделал маленько по принципу банной печи по принципу банной печи если бы допустим здесь было два ряда и она бы была бы на падении я бы их разогнал как обычно делаются сухие швы здесь я этого делать не стал по одной простой причине у меня вот здесь вот в эти места там заведенный воздух будет вот сюда он бить в канал вот. Я сейчас у меня такая задача, мы с Димой тоже смотрели, думаем обвязку, что ли, сделать на <laughs> эти. Потому что ну, уже вот с тем, как бы с той топкой это было. Uh -huh. Ну И... вообще, сам концепт елочного топливника, что он дает? А, что он дает? Могу объяснить, что он дает. Во-первых, если взять физические свойства, да, которые мы понимаем в горении, это называется кондуктивное. Горение. Mm -hmm. это когда мы разжигаем огонь э, у нас э, что получается молекулы ударяется если допустим мы топку собираем вот так вот тут ну, вот на ребро кирпич стоит mm -hmm. да то есть мы уложим полено оно у нас прилегает с этой стороны оно у нас никогда не будет гореть пока оно не обгорит с этой как бы самопроизводным кислорода кислорода не туда да. теперь в процессе горения у нас везде идет кислород воздух во всех вот этих каналах. Теперь мы берем, допустим, любое полено, как бы ты его ни ложил, у него нету полного прилегания, и оно начинает гореть со всех сторон. Это раз. Во-вторых, когда... Если мы открываем, подаем большое количество воздуха, у нас начинается сильное горение, то есть факел очень быстро горит, да, поднимается температура. Что при этом происходит? У нас происходит кондуктивное горение, то есть у нас молекула начинает, вот, вот она ударилась, да, полетела вот сюда. Теперь она отлетает вот сюда, то есть от угла к углу и оно мечется. При кирпич, когда лежит вот так на ребре, то есть она ударилась, полетела, упала и ее унесло. Ну здесь грубо, да, с простым языком, то есть есть как инфракрасное тоже, да, излучение. Если да. оно вот так, то оно бьет стенки друг на друга. Да, то есть то оно у нас и оно остановиться не может. Ну, оно, наверное, да, нет, оно, наверное, просто там и останется. Оно а там и останется, да. Оно летает. За счет вот этих стен, то есть мы получаем лучистую энергию как от этого кирпича, есть, так то есть, и от это этого. Туда ушло, это сюда, это, и оно. Да, совершенно правильно, да. То есть у нас вот так здесь получается такая паутина, что у нас э, все КПД остается вот здесь. Вот то есть поднимается большая температура, пока там молекулы эти не унесет туда. Ну, то есть, вот, вот принцип вот этих топок. То есть на самом деле это клево, они собирались уже не раз э, с. С Валентиной, чем это было Испытано, Но на самом деле клево и красиво Это горит, даже само горение приятно смотреть. Оно и более яркое такое Оно яркое, да. То есть... Она на самом деле Встанет выше Но будет тоже на красном кирпиче же, да, да, да, да, да, да Это все будет на красном кирпиче Здесь будет стоять стекло То есть люди Заказчик, там жена, дети Все, кто вот здесь будет находиться От такого большого Стекла сюда пойдет тепло, mm -hmm. то есть лучевое. Ну и вечером приятно посмотреть на огонек mm -hmm. с чашечкой кофе. А получается 100%. кислород, но еще и из дырок будет. Да, кислород будет. у нас... Если, мы... опять же, если ты рассчитывал там, то, скорее всего, только чтобы не коптилось. Ну, конечно, не... одно, смотреть. чтобы не коптилось. Ну и здесь также чистое стекло будет сделано, подача воздуха на обдув. Потому что температура все равно будет очень большая и получается шамотное ядро вот это здесь сейчас... стоит да но ну, вот у нас сейчас вот это послед... последний ряд топливника которые я вот сейчас напиливаю оно закончится соберу его потом начну сводить в виде свечи угу. свечеобразная она будет а, теперь моя задача а, собрать из шамотных плит вон они лежат духовку духовку поставить я хочу не просто так как обычно собирается не то есть оставляется 6 сантиметров кто 6 кто 8 остановится будет да она будет по-чистому просто факел бьет вниз и улетает по каналам я хочу это сделать по-другому чтобы она прогревалась равномерно то есть у меня вот эти дымовые горячие газы будут уходить в каналы, ну, то есть в колпаки. Uh -huh. В колпаки. Плюс будут греть низ и облизывать саму духовку. Сверху будет дымосборник, чтобы сделать ей равномерный прогрев. И То есть и снизу сюда, и будет направление туда еще. Ну, получается, ты облизываешь, она тоже как в колпаке своеобразно будет, да? Да. Духовка, да, да, да. То есть я вот свечеобразно да. Максим Николаевич вот так вот, вот сведу, Оставлю небольшой узор, и здесь у меня по бокам тоже будет вот так обувать факел. И, и это все буду собирать дымосборник. И там вот сверху. Задвижка, да? Да. да. Ну а вот здесь вот у меня будет сверху прочистное отверстие. Потому что вот здесь труба. вот по, по центру труба у нас будет вот с этого края. Вон мы отстреливались, чтобы не попасть вот в эту балку. У -у -у. Как раз вот с ней прям в притирку идет. <связать> трубы не планируешь чем-то закрывать? Они такие открытые останутся Да. То есть не прогорят время Или там прямых, прямых? Ну вот это да, вот да. вот это кроме да. вот этой вот трубы. Вот Капитанов кроме... получается будет в этом в колпаке, да, влево, те на подъеме. А, ну вот это по крайней мере точно на подъемом да? канале задние будет стоять. Да-да-да. Ну вот, вот эти, Максим, Максим Голощ, вот эти вот трубы, они сделаны из советской, и не нержи не то, да, то есть они любую температуру удерживают. Это в лаборатории сварки я заказывал, то есть они искали очень долго, но нашли вот эти трубы. Вот на одну не хватило, то есть они угу. последние такие запасы забирали. Здесь, здесь что-то напили, вот тоже это, интересно. Да, это... это скажи, что это да, такое. Да, здесь вот это вот... Сделаны такие элементы, но ну, это обычные элементы, то, что делают все печники. Это просто такое дизайнерское решение. Захотели сделать с задней стороны со стороны бассейна. Там будет рисунок другой. Здесь у нас акатыш. Здесь я снял, снял фаски. Снял фаски с иркутского кирпича. Он весь полностью калиброванный. То есть э, задняя стенка будет выглядеть вот так, но она будет выглядеть в виде панно. То есть вот эти кирпичики, которые с фаской, будут вставляться в панно? И... Да, в, в панно, да, то есть... И э, сделал я вот такой элемент, вот, тоже вот такой как вот. Как багет будет? Да, как, как в виде багета, да, то есть он будет вот так вот вставляться. Это просто кусочек, это я, это я заказчику показывал чтобы не делать большой кирпич, ну, там, как вот на той печи рамку большую, чтобы не было это массивно, а выделить. То есть у нас будет вот здесь запил на сантиметр, он будет четко защелкиваться, чтобы было это все вот так заподлицо. И будет это выглядеть, ну, красиво, я думаю, вот так вот. Это просто как бы такой примерочный, примерочный шаблон, да, то есть он может быть чуть побольше, чуть поменьше. Получается, а это... пилите здесь? Да, пилю Вода не замерзает? Вода не замерзает. Растворы, Растворы готовим все сами полностью. Угу. То есть глину покупаем, песок я сам делаю раствор, ну или Дмитрий делает, то есть проверяем его. А, с раствором, кстати, как готовите? С молочком или? Да, я делаю вот так, вот допустим то же самое, вот И на липкость его также проверяем, угу. вот оно остается. То есть если мы много раз я его тестирую, прежде чем положить, также проверяем, кирпич на кирпич, кладем, если маленько не хватает, я его довожу до нужной консистенции. А И... как? Можешь показать? Да. А вот, кстати, сейчас пока здесь это глина отдельно, да? Да, здесь? это отдельно глина. Оттуда молоко берите. Да, если я сейчас вот так сделаю. Оно уже постояло с обеда. Вот, ну, обычно я его вот так определяю. Вот, если мы видим, вот такой вот. Я добавляю сюда, вот работаю с мылом, добавляю мыло uh -huh. в глиняное молочко. Здесь мы моем кирпич, вот здесь мы моем кирпич, он тоже с мылом. Вот, а делаем вот так вот. тут, Ну, то есть, берем. Намазали. так прилепили этот раствор был сделан сегодня потому что только закончился сейчас даже самому интересно посмотреть на липкость то есть я когда вот так намазываю допустим вкладку я вижу тоже толщину шва uh -huh. то есть три или 4 миллиметра я намазал ну и вот так вот тут ну, то есть в чем? Мы на разлив проверяем? Да, то, на разрыв, да? да. Ну а даем высохнуть или вот в сыром виде? Ну даем постоять там, допустим, минуту-две, к примеру, потому что кирпич вот только помытый недавно был, ну может часа два прошло угу. назад. То есть мы с Димой проверяем всегда вот это раствор, потому что это ну, как бы качество кладки самой печи, мне за это отвечать. Потому что объект достаточно дорогой. Кирпич мочите, да? Ну или пока моете, он влагу себя берет. Нет, я его, мы его закладываем минут на 10-15, на именно иркутский кирпич. Как только пузырьки у него стоят потому что в процессе работы, смотришь, мы его за, замочили с мылом, угу. пузырьки закончились, мы начинаем его мыть полностью. Потому что он после калибровки, это у нас пойдет... Пока идет на заднюю стенку, там фальш-стенка, потом начнется вот этот вот кирпич. Вот этот уже с фасками туда ложится. Ну и на внутренние там рассечки вот этот кирпич приготовлен. То есть здесь он просто откалиброван и все, без всяких там снятий. И все, и вот мы проверяем. Сколько должен выдерживать? Или сколько руки позволит? Нет, вообще нужно его делать как? нужно их в пачку собирать 10 штук угу. и последний кирпич вот так подымаешь держишься 10 выдержу где десятый, выдержал, десятый все выдержу значит э, раствор отлично то есть ну, мы можем даже так посмотреть вот я поднимаю он держит его. Угу. то есть глина хорошего качества сделал друг а, а, курсы давай. наши то что мы давали дали первый, первый толчок да, конечно, не безусловно, конечно, просто это когда ты приходишь на курсы и, и к вам в, в печного мира и на другие курсы я имею в виду тоже по мячам. Они очень многое дают на самом деле, почему тебе открывается другое мировоззрение и плюс знания, а без знаний ты вообще никуда не можешь. Ну, книги, книгами и практика это вообще другое. Ну понятно, то есть, первый шаг, потому что ну понятно, эх, эх, эх. что ты за там пройденный курс не станешь гуру там мастером да нет здесь не важно никогда. сделать первый шаг сделать что, первый шаг да я, я тоже так И... считаю что без этого шага ты соответственно но ну, не можешь прыгнуть А когда люди хотят обучиться то есть они знают с чего начать начнешь с этого соответственно уже начинаешь вливаться начинаешь знакомиться общаться с друг другом то есть общаться И это вас первых это знание, это раз какие-то ты для себя, ты же все равно что-то впитываешь, что-то узнаешь, это раз, во-вторых, не нужно бояться Этого этой работы. Да, Самое главное да. в курсах, что, зачем ты туда пришел? Либо себе печку сложить, либо начать работать, то есть развиваться. Угу. Либо мама отправила, ну, да. да, да, да, да, да. Если они тебе нужны, то нужно не бояться этой работы, не бояться грязи, не бояться ничего. А, потому что, ну, на самом деле, вот эта работа, ну, она меня вдохновляет, если честно. Это клево. Ага. Потому что помимо печей, здесь ты получаешь вообще другие еще знания. Начиная, начиная от строительства, от фундамента. Ну и заканчивая там крышами, перекрытиями. И... То есть ты пришел сделать печь, а ты еще, блин, еще и крышу там сделал, и полы, и потолки. Еще плюсы парилки ты можешь делать, если ты это умеешь. То есть это дополнительно, грубо говоря, 100 тысяч ты взял за печь, и еще допом ты получил 150 за всякие вот эти вот. Ну, то есть на ровном месте ты работаешь. Угу. И не нужно бегать там по клиентам, я имею в виду искать. 10 печек делать. Какая разница, ты можешь на одном объекте заработать за лето столько же, сколько ты бы заработал на 10-15 малютках. Просто суеты больше. Понял. Дима, а тебе курсы дали первый конечно, толчок? Конечно, дали. Я же шел вообще от обратного. Я же начал заниматься оттуда прочистными работами. Ага. Изначально ну, понимаю, что у меня не хватает знаний. Читаешь, смотришь, понятно. Ну и пошел учиться, смотрю, высадилось у меня в интернете. И МИР приглашает на курсы. Сколько прошло времени уже? Четыре. Вот пять. Меньше, меньше. Четыре, наверное, уже. да? Ты же позже учился. Да, позже. Чего Я не Да, буду четыре. я не помню, честно скажу. Просто даже вот из опыта, ну, из практики, кто приходил учиться, в среднем 10-15 людей, так скажем, идет в эту профессию. Все, что остальные, да, они откалывались. У, у тебя с курса у нас сколько? Было у меня ни дня человек. перерыва после этого. У меня вообще от, ни Из дня. этого курса работа только вот надо было. А кто еще? На солтай ну, Алексей Шеппин. Ну, что мы сделали? Он, он с нами учился Вместе в, учились, в, нынче, в, в угу. том году, Юрний уже. Осенью уже летали. Ну, карьеру, то есть он занимается? Он так же. Же. Ну, да, также занимается. Да, да, да. Ну, потом делимся, созвонимся постоянно. Да. Ну, тут вот, у тебя Алексей тоже из группы, наверное, ты один дальше сделаешь? Только один. — Никого ну, больше нет. Ну вот это, не знаю, призвание или желание это дальше развиваться. — 10 остается, больше нет. Даже, может, даже и меньше иногда. Ну кто-то... Вот был там один, я помню, он говорит, я только себе печку хочу построить. А, понимаешь, это дорого? Ага. — А тут мне дешевле эти деньги небольшие отдать. А сам себе построю. Мы ну и все... себе знания да, еще да, остается. Да, да, да. вот и все. — Так, мне хотелось уже... бы, наверное, здесь Закончить. Хорошо. Еще, ну, это для зрителей уже Алекс, Алексей с Дмитрием делают, как это правильно, благотворительную работу. Благодар... Да, да, да, да. То есть сейчас мы проедем до храма. -то. Да, там храм. До храма. Там ребята делают отопление этого храма. И хотелось бы тоже показать. Ну и опять же, может, призвать людей ну, делать добро, наверное, какие-то. Да, мы Такие делаем вещи, совершенно что они, бесплатно. Это. Что они вернутся, я думаю. Хорошие дела, они всегда незаметны, но опять же возвращаются чем-то более благим. высоким и благим, да. Благим, да. Так что сейчас поедем до этого храма, посмотрим, что мужики делают на объекте. Спасибо.